Можно не посвященному использовать став изгоняющий крест в целях защиты? Да, значит, смотрите, можно не посвященному изгоняющий крест, это вот рунисты его знают, очень удобненький ставчик. Я вам взамен у него там более универсальное средство, я уже вспомнил эту морочку, договор, все, я вам дам в конце занятия. Всем. Вот, вы никому не расскажете. Став изгоняющий крест имеет одну интересную особенность. Он предназначен для того, чтобы изгнать из своего поля, из своего пространства, которое ты считаешь своим, правомощный или правомощный вопрос 28, считаешь своим лицо или явление, неугодное тебе. Став изгоняющий крест работает как раз на эту тему, по принципу победитель остается один. То есть победителю достается всё, все, все враги умирают или уходят в какое-нибудь другое пространство. Так вот, поскольку он действует именно по этому принципу, у него есть и обратная сторона медали, уйдет тот, кто слабее. Поэтому, используя изгоняющий крест, всегда помните, что не всё вы можете знать про своего оппонента, которого вы изгоняете. Он может в какой-то момент оказаться сильнее вас. Не потому что он действительно весомый, а может просто за ним стоять силы, которых вы пока не можете распознать. Попробуйте просто почуять Или если вы занимаете иронами, просто вытащите одну руну с вопросом, я могу применить на этого господина или госпожу, на этого гражданина или гражданку такую эту формулу. Ироны вам все скажут, можешь или не можешь, по праву или не по праву. Тогда все будет достаточно просто. Вообще формула изгоняющий крест можно избавиться от кого угодно. Вот, особенно если ты находишься на своей территории. То есть у тебя дома завелись тараканы, ты их можешь изгнать, потому что это твоя территория. Да? Но если ты приходишь в лес, например, хочешь изгнать комаров из своего пространства, тебя ждет крутой фиаско, потому что комары имеют право на эту территорию в большей степени, чем ты. А для природы они чем? Ты или комары, все живое. Да? Вот, поэтому не, не, не спешите да, комаров отгонять там, где вы права не имеете. Вот. Думайте, да, не можете определить сами, спросите урум, за спрос денег не берут.